А чему? Ну это не точно Так, пошли домой. Стоёмся Во! А ладно, тогда на мой телефон будет типа бэкстейдж. Это Адик. Вот штатив. Так что Так, хоть живу. я сам я Так, по опыту химии должен пойти снег, <свят> <свят> это не точно, <свят> я тебе верю. <свят> <свят> <свят> Всем привет, если вы хотите в камнолыжную базу, но у вас нет зимней одежды, то я вам посоветую в Спорт. Почему? Потому что у них широкий ассортимент продукции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 да раз Два Не делай так Раз <смех> Два Быстрее чем автомобиль Да максимальный его обзор У нас было давно Надо второй раз Так вот Тебя не помнит никто <смех> С таким причастком Ученый наш вставай По опыту химии он шарит Что сейчас пойдет снег <смех> Давай Ты нас обманул Погода будет не такая. Научись, Научи логические да. Мы в тебя верили, Адум. Ужас, фу. <свят> Теперь, откуда у тебя словарная запасная? <свят> <свят> я не могу. <свят> Давайте <свят> еще один дубль. Общаться с врагом. <свят> Сядь, Почему я должен украшить елку? Я не хочу украшить елку. Я не хочу украшать дом. Я не хочу украшать елку. Я хочу украшать дом. А я не хочу украшать дом. Я хочу украшать елку. На елку украшать это отстой. Поменяться и все. Да, ладно, давай поменяемся. Я не хочу украшать елку. Я не хочу украшать дом. Я хочу украшать дом. А я хочу елку. Блин, Снимается, ладно. Да. Почему я должен украшать елку? Я не хочу украшать елку. Я не хочу украшать дом, но я же его украшаю. Но украшать елку это не очень. Ну, блин, я хочу украшать елку. А я не хочу украшать дом. Так, ты же елку украшаешь. А я дом. Поэтому мы будем украшать. Давай, пусть Адик украшается. Знаешь? Она вот так внуки в руках делает, как за мной. А потом еще вот так. Давай. Шалом алейкум отец. Здорово, тебе. Я не хочу украшать елку, Это сложно. А я не хочу украшать дом. Это сложно. Давай поменяемся. Подожди, мы же должны решать вас. Не Может, Это тайки. Вот так. <смех> так. все, все. видно? Да. Подожди. Да видно. Здравствуйте, отец. Здорово, отец. Я не хочу украшать дом. А я не хочу украшать елку, это сложно. -мо, как так-то? Я.. Я хочу украшать елку. Давай тогда поменяемся. Подожди, я вроде елку и говорил вначале. Я про то.. Блин, ладно, еще раз давай. Так. Здорово, тебя. Здравствуйте, отец. Я не хочу украшать дом, это слишком сложно. А я не хочу украшать елку, это слишком нелегко. Как так-то, елка, это же легко. Ну, давай тогда поменяемся. Вот я в твои годы украсил елку за 6 миллионов на площади. В республике, понимаешь? А ты не можешь украсить вот эту маленькую елку? Ну, правильно. Какой из меня отец? Какой из тебя отец? Ай, Всё. ай, ай. Давай поменяемся. Я буду украшать елку, а ты будешь украшать дом. Давай. Давай. Все. Прощайте, отец. Прощай, отец. Тватрикся. Здравствуйте, отец. отец. Здорово, отец. Здравствуйте, отец. Чау. В этом, типа, у тебя вон там Типа, пойдем, ты такой, пойдем, покажу, как я сделал елку, да Ты показываешь, что там маленькую елку Я такой, типа, болел, я покрасил, ой я сделал елку на площадь и там вот сразу переход кадра кадры там на площади вот смотри и там при примерно даже бег такой вот да да да да да я да да размером да да да да да да да да да Здравствуйте, отец. Я не хочу украшать елку. Это сложно. Я не хочу украшать дом. Это сложно. Я предлагаю нам поменяться. <свят> <свят> <свят> <свят> Нет, зачем? <свят> Ты зачем? Он бы сказал, надо еще поспорить. <свят> <свят> <свят> и <чё>? а потом... Почему <свят> а <что> мне сгорать? <свят> типа дом это изящь, елка. <пьет> <свят> <свят>